Используя чан, мы столкнулись с рядом проблем, которые его вот этой доработкой хотим устранить. Первое, что такое, это то, что во время протопки чана требуется большое количество топлива, дров. То есть, конечно, эффектно, когда под чаном горит открытый огонь, это красиво, шикарно, весело, но Теплоотдача невелика. Получается, что большинство тепла уходит в стороны. И на нагрев самого чана уходит его не так много. То есть чан топится долго, быстрее остывает. Это первое. Вторая проблема, с которой столкнулись, это если посмотрите предыдущие видео, вы видите, каким был красивым, шикарным чан. То есть он из нержавейки, блестящий, стильный. Теперь открытым огнем он закоптился. Вид его уже не такой презентабельный. Можно его будет отчистив, потом вернуть обратно. Красоты добавить. И третье, самый, наверное, большой недостаток, это то, что во время горения под чаном открытого огня дым шел вверх и мешал людям мыться. То есть угарный газ то есть, доставлял определенный дискомфорт и мыться можно было только после того, как огонь практически весь прогорит. И то плескаешься водой, немножко попадала на костер. Дым опять шел. Сейчас мы попытаемся обложить чан кирпичом. Снизу сделать своеобразный очаг. Вывести трубу вверх. то есть Сделав хорошую тягу, и чтобы дым уходил вообще в сторону. Ну и заодно сделаем под трубой какую-нибудь небольшую коптилку чтобы можно было когда топишь хорошими дровами заодно приготовить рыбку или мясо собственно чем сейчас и займемся наводим красоту под чаном залита площадочка и будет выложен очаг такая печка Возможно, с коптилкой для рыбы. Пока так. Вот такая задумка будет. Красота. Шестигранный очаг. Асбестом проложим. Здесь будет коптильня и труба вверх. Продвигается строительство чана. Вернее, очага под ним. Уже подняли почти Так вот аккуратненько будет Такой вход под дымоход осталось сам очаг, буквально пару рядов кирпичей и дымоход с коптилкой в процессе. Так вот, вывели последний ряд Под копчение решеточку Здесь можно будет вешать рыбку на крючках Или ставить что-нибудь а Здесь будет какая-нибудь дверка Тоже красивенько В целом получается очень, очень аккуратненько очень даже очень ну вот чем практически готов остались дверки Труба должно хватить вытяжки. Еще чуть-чуть доделаем и будем пробовать. Вот. Кладка полностью закончена. Осталось дверки сюда. И, как говорится, на топку. Здесь уже мы пробовали даже рыбку покоптить получается. Труба высокая получилась, чтоб тяг была. все шикарно работать модернизация чан у нас проведена сделали полностью очаг из кирпича обложили вот здесь сделали такую трубу. Вон она примит. Ну и собственно уже тупим второй раз. Что хочу сказать, однозначно. Прогревается в разы быстрее. Даже не в два раза, а где-то. Если раньше топился он три часа, теперь за час нагревается. Прям до на рабочей температуры. Остывает тоже гораздо дольше. То есть дыма можно сидеть, купаться. В том числе и во время топки. Потому что когда раскочегарится, вообще никакого дискомфорта нет. Раньше ну, задыхались, очень жаловались на это. Все, как говорится, тянет, тянет. Вот трубу сделали высокую, чтобы сразу уносило дым. Вот место отдыха. В общем, пришлось немножко повозиться, но оно того стоит. Вон закипает уже, пузырьки поднимаются снизу. А прошло времени -то... до минут пять, наверное. Первый уже, как говорится, придонный слой начинает греться и наверх вырываться. То есть рекомендую, если сразу железную печку под низ не взяли, то кирпичом вот так вот обложить. В принципе, не такие уж и финансовые затраты. И ничего здесь такого хитрого нету, чтобы мы и могли сделать Собственно, человек, даже не имеющий какого-то большого отношения к строительству.